Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России. Сегодня в студии Даниил Константинов, а в эфире у нас политолог, публицист, можно сказать, философ Александр Морозов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте, рад вас видеть. Взаимно. Вы знаете, о чем я хотел с вами поговорить? Я бы хотел поговорить с вами о том состоянии российского общества, которое мы сейчас наблюдаем, и о той стадии путинизма, новом качестве путинизма, если можно так выразиться, которое мы видим. И поэтому первый мой вопрос будет касаться, конечно, того, что произошло несколько дней назад. Я имею в виду Валдайский форум. Речь Путина на этом Валдайском форуме. Все, что происходило вокруг, интерпретация, толкование и так далее. Как вам кажется, мы видим новую идеологию или это что-то другое? Нет, нет. Я думаю, что это никакая не новая идеология. Это... Конкретно это просто послание Байдену, послание Байдену его ближайшему окружению, то есть госсекретарю Блинкину и всему аппарату, белого, всему аппарату Госдепа и так далее. Это выступление построено таким образом, чтобы показать, что Владимир Путин как бы, ну, следует тем договоренностям, которые были между ним и Байденом 4 месяца назад на встрече. А договоренность сводилась к тому, что вот будет такой шестимесячный срок, при котором как бы, Кремль попытается проявить некоторую доброжелательность и, некоторые, и подберет некоторые хвосты, попросту говоря. Это не значит, что Кремль их на самом деле подберет. Это не значит, что наступят какие-то радикальные изменения в российско-американских отношениях. Вот. Это во многом все носит такой символический характер, как, бы, как и вообще во, во внешней политике часто. Э, по, поэтому довольно расчетливо построен текст Валдайской речи, там нанизаны такие безобидные темы, хорошо узнаваемые э, такой глобальной аудитории. Изменение климата, искусственный интеллект, э, глобальные неравенства, новые там, э, претензии... Э, поднявшихся новых больших стран и экономик с нелиберальными режимами на свое место в глобальном мире, сохранение ООН и так далее. Вот. И, собственно говоря, ничего там кроме этого нет. Путин там выступает как такой консерватор, как такой, типа, американский республиканец, близкий к центру, то есть как нечто такое среднее между республиканцем и демократом. Он, с одной стороны, озвучивает такую же, ну, байденовскую повестку, отзеркаливает ее как бы, а с другой стороны добавляет туда, значит, немножко консерватизма республиканского, не очень радикального, то есть, на мой взгляд, гораздо менее радикального, чем у, там, у Патрика Бьюкинина или там у польских консерваторов современных. Вот, и рассчитывает на то, что... Эта речь будет правильно прочитана в Вашингтоне, как то, что э, Путин собирается понизить градус конфликтности в отношениях с Соединенными Штатами. Этому есть много подтверждений, помимо Валдайской речи, на мой взгляд. Э, подтверждений того, что э, Путин, х... Путин хотел бы встречи с Байденом через эти там, значит, по окончанию этих шести месяцев. Я прошу прощения, прежде чем переходить к другим э, факторам, на которые вы обратили внимание, я все-таки хотел остановиться на речи. Почему вы даете такую оценку, что это послание Байдену и именно примирительное? Ведь с виду все-таки это речь конфронтационная. Там обозначены определенные негативные, с точки зрения Владимира Путина, да и многих других людей, кстати, тренды а, западного общества. И ясно сказано, что мы этим трендам не соответствуем, мы так жить не будем и вообще мы погружаемся в наш а, родной домотканный консерватизм. Где же здесь примиренчество? Оно здесь, ну как, дело в том, что это две разные же доктрины. Одна доктрина, что вот, ну, смотрите как, у Путина так устроено, знаете, есть такой бандитский прием, такой, когда окружают жертву, ее не бьют, а мотают, условно говоря. И путинизм, он, так сказать, его идеологическая работа построена в таком замотании, как бы. Скажем, у Путина есть периоды, когда он говорит, что... Uh, значит, с таким суровым видом, как бы, и довольно агрессивным и алчным, говорит, что Россия не заканчивается нигде. Uh, значит, мы, uh, на, так сказать, вот, на, где русский язык, там и Россия. А мы сейчас начнем, как бы, вводить везде русский язык. А кто русский язык обижает, того мы с, тот три дня не проживет. Ну, там, или там, значит, да -да. Там, или он и начинает там, говорить что-нибудь такое, там, касающееся того, что... Ну, в общем, слышатся такие радикально консервативные ноты, что вообще... Все... Ну, можно, здесь можно вспомнить про мучеников и рай тоже. Мученики и рай. Или, например, да. он, вот как в последней своей статье про Украину, выступает с таким как бы заведомо агрессивным посланием. Говорит, что нет, не... ну, украинская государственность, вообще говоря, практически не существует. Она является вымыслом. А, тут есть один и тот же народ, короче говоря. Вот. А раз один народ, то, значит, собственно говоря, и давайте как бы, будем из этого исходить, и сюда, значит, под крышу заходите. Вот это, у него бывают такие, вот, та, та, такая риторика. Эта риторика, она, конечно, воспринимается читателем внутри России, как, значит, ну, такая же тоже, там, поскольку, тем более, цитаты вырваны, там, они кажутся такими очень агрессивными. На самом деле, реально, если всю речь читать, то хорошо видно, что это... Не агрессивный э, текст, а наоборот, как бы, он э, понижает агрессию. Потому он, он, что он ведь не, не выступает даже против либерализма. Там нет этого маркера, да? Он выступает против капитализма. А критика капитализма – это общая тема сегодня. Сегодня все книжные магазины завалены книгами о кризисе капитализма. Э, это не марксистская критика, это такая вполне... Э, то есть не только марксистская критика. Это в том числе и критика людей, которые вообще видят э, многие дисбаланса да, в сегодняшнем развитии капитализма. И Путин об этом говорит, это для западного читателя узнаваемо. Когда же Путин в этой статье, в этом выступлении там, э, говорит про э, э, все то, что ему не нравится, попросту говоря, то он очень ясно там формулирует, он говорит, что мы не против того, что у вас там секс с черепахами в голландском зоопарке. Как бы сказать, но просто как бы нам не надо его на нашей территории. Мы, не, мы вас не осуждаем, он это подчеркивает. То есть, в отличие от риторики неприемлемости, он перешел к такой риторике изоляционизма. Нас оставьте здесь в покое. Это очень понятная идея. Он начал упирать, как бы упирает здесь на то, что... Вот мы, Россия, так сказать, такая же примерно страна, как еще там 15-20 крупных стран, у которых очень, да, странные внутренние режимы, нелиберальные, конечно, но мы тут живем и так же будем дальше. И у нас вот тут есть такие некоторые свои ограничения, свой отдат, так сказать, попросту говоря. Русский адат. Русский отдат да. такой, да. И вы вот да. этот адат не трогайте, как бы, и мы тоже не будем. Вот и все. Вот, вот о чем это выступление. На мой взгляд. Да. Угу. Ну, а что заставляет его выступать с таким примирительским выступлением? Ведь примирения, сами по собой, не появляются на свете. Для этого должны быть какие-то предпосылки, условия, какое-то давление. Что случилось? Знаете, он ведь и в прошлый раз тоже на входе в правление Трампа тоже делал какие-то шаги. То есть смысл здесь только в том, что. То есть не надо слишком преувеличивать. Короче говоря, с моей точки зрения, сам, само это выступление и сама вся эта История с Байденом сейчас, она является, вообще говоря, просто дежурной. Путин на входе в каждое следующее там, президентство лидера большой страны, в первую очередь Америки, начинал какой-то такой процесс демонстрации того, что он как бы готов к диалогу. Ничего дальше из этого не получалось, потому что в реальности, конечно, никакому диалогу Путин э -э -э, не готов, и он просто не в состоянии говорить на этом языке, вот, на языке этой какой-то там коллективной ответственности, какой-то динамики отношений. Он делает шаг, потом сразу он видит как бы, ну, ответ такой, как бы, который он читает как агрессивный, негативный ответ. Вот нас опять обидели, попросту говоря. Поэтому мы можем очень легко прогнозировать, что несмотря на все эти танцы сейчас, там, через там, несколько месяцев все это полетит в ту же пропасть, что и с Трампом. Помните, там вот Трамп его пригласил в Вашингтон. Все говорили, о, это вообще говоря, ну, запредельный шаг. Вот корреспонденты cnn в эфире, сказать, сидели с вытраченными глазами. Как? Вот как это можно так сделать, пригласить его в Вашингтон, когда он под санкциями и вообще, когда он просто полностью разошелся со всеми форваторами европейской политики, да, и глобальной безопасности? Ну, и ничего от этого не вышло. какой Вашингтон он не поехал и весь, вся его любовь с Трампом кончилась. Вот так же точно будет и с Байденом. Но! Что здесь важно во всей этой истории? Что... И к чему я отнесся бы с большим вниманием уже просто вот с точки зрения так анализа политических рисков. Сейчас у Путина э, э, э, золотовалютный фонд э, 600 миллиардов э, долларов. И есть такая динамика интересная, что в 2007 году, когда Путин был еще молодым как бы президентом, у него кончался второй срок, у него было всего там типа... Под 300, если я правильно помню, миллиардов резервов. Потом к 2013 году это выросло до 600. И, чувствуя себя с очень большой подушкой, он аннексировал Крым. 2014 год случился на пике золотовалютных резервов. После 2014 -го года как бы, они начали падать. Они падали, падали, падали, упали почти до 300. И вот... Сейчас они снова в течение там, последних трех или четырех лет ежегодно росли и доросли опять до 600 миллиардов. И, и похоже они собираются расти и дальше в этот раз. Таким образом у Путина очень сильная, сильная за спиной подушка. И я бы сказал так, глядя глазами военно-политических аналитиков, что надо как-то смотреть на это с большой опаской. потому что Путин относится, и Кремль относится к таким режимам, которые, чувствуя себя уверенно, имея определенные резервы, да, как бы, могут совершать опасные действия. То есть вы хотите сказать, что он переходит как к внешне агрессивным действиям тогда, когда он чувствует себя уверенно, прежде в экономическом смысле? Да, совершенно точно, да. И это вот, конечно, такой момент, когда ну, что уж говорить, конечно, сейчас на дворе у Путина праздник, потому что газовый конфликт как бы работает, дует в его паузу. Ну, на, к, в короткой перспективе, в, в долгосрочной перспективе мы не знаем, поскольку мы еще не знаем консолидированного ответа на эту проблему там, со стороны стран Запада, и Евросоюза и Соединенных Штатов <coughs> Мы даже не знаем сейчас, кто будет канцлером Германии, строго говоря, и, и когда состоится встреча канцлера Германии, например, с Байденом, и о чем это будет встреча. Вот. Но, но в данный -то момент мы видим, что Европа, конечно, встревожена вся она встревожена не Путиным, хотя много заголовков газет в Европе связывают газовый кризис с Путиным. Но понятно, что так сказать, за пределами этой риторики в Европе люди задаются вопросом о самих себе, о своих собственных правительствах и о том, почему да, там, типа, произошел переход от на долгосрочных контрактов к спотовой продаже и почему так быстро это привело к кризису. И, и даже если этот кризис кончится через, через месяц, а похоже, так и будет, то все равно в историю значит, в историю как бы 2021 -го года войдет вот это. Малоприятные для всех обстоятельства, что по, сказать, по, по причинам некоторой неловкости развязался газовый кризис, а Владимир Владимирович Путин публично заявил теперь, как бы, что да, мы, конечно, готовы Европе продавать по 200-400 долларов за тысячу кубов, как бы, мы, разумеется, совершенно не хотим и не заинтересованы в том, чтобы цены были 1000 и 1200. И вот, как бы теперь вот такая ситуация. Да, поэтому это один да, неудобное, неудобное положение. Неудобное. Это, это первый пункт всего этого. Второй пункт золотые, золотовалютные резервы. Третий пункт э, заключен в том, что э, да, конечно, никаких там экономических достижений не, не ожидается, разумеется, от, от путинской как бы вот этой всей экономики, какого-то особого развития. Но тем не менее, при этом мы же видим прекрасно, что на, сказать, там нет галопирующей инфляции. Ее нет. Она, она есть, конечно, но она точно такая же, знаете, как и тоже в европейских странах. Ведь сейчас весь э, многие экономики э, в постковидный период подходят вот к этой там, 80% инфляции. Вот такая ситуация. Ну, а если пофантазировать, ну или попробовать проанализировать наперед, другими словами. Где может находиться второй такой Крым, который да. можно забрать на пике зовут валютных запасов? Второй Крым находится ну, так сказать, в трех точках, условно говоря. Они все хорошо уже описаны и изучены. Первая точка это любая убедительная короткая военная операция против стран Балтии. Правильно ее описывает, на мой взгляд, как бы э, военный эксперт Павел Узин, я с ним в интервью кстати, об этом говорил. Он правильно подчеркивает, не, Путин не собирается оккупировать там, страны Балтии, это никому не нужно. Но э, э, с точки зрения как бы, такой политического успеха, да, конечно, легко себе представить. Достаточно только одного, в течение одного дня дойти до побережья и вернуться обратно. На этом наступит действительно радикальный кризис НАТО. Потому очень что... опасный шаг. Это, это, это попахивает третье мировое. Да, попахивает. Не просто попахивает, а прямо попахивает. Ну или некоторым как бы ее раззацам. Некоторым как бы э, придется искать. Что есть придется искать? Никто этого не знает, короче. Никто этого не знает. Но поскольку э, э, исключать этого сценария нельзя, хотя бы пусть у него 1% вероятности. Значит, надо его иметь в виду, потому что он очень легкий. Он очень легкий и очень эффективный. Почему? Потому что если Кремль... То есть под, подразумевается, что Путин может попробовать на зубок НАТО, да? На свободу, так скажем. Сможете ли вы оказать организованное сопротивление и вообще будете ли, да? Да. Ну да. Можно так сказать. Но понимаете, что ведь какая возникает картина как бы ну вот допустим в течение там десяти лет как бы Кремль говорит нужна новая система безопасности в Европе, с нашего участия а никто на это не отвечает ничего да как бы вот и э -э... все время Иль тал талдычит постоянно нужен хельсинки два нужен какой-то пакт новый как бы с учетом наших как бы, говорят, нашей безопасности наших интересов не слышите ну, давайте по-другому тогда сделаем. Давайте мы в течение одного дня, так сказать, совершим бросок к побережью, условно говоря, по территории хотя бы одной страны, вернемся обратно на следующий день, и вот посмотрим, что вы будете делать. Вот что вы будете делать. Да, мы не планируем ни в коем случае никакой там партизанской войны, никакой администрации на этой территории, нам это совершенно не нужно. Мы просто покажем, что вот этот батальон в тысячу человек и система ПВО, которая у вас там стоит, Которые якобы не накрываются, значит, нашими, нашим инструментарием. И вот эти все баражирующие там 15 самолетов они куда все денутся? Это, кстати, смешной вопрос. Вы знаете, я, кстати, сам задавался таким вопросом, даже с коллегами общался. Я вот говорил вам: не дадут соврать прямо в этом офисе. А вот если Путин действительно нападет на страны Балтии, ну, на какую-то из них, вот что вот, представь себе утро, вот утро этого дня просыпается там, я не знаю, Меркель или тот, кто будет после нее, просыпается Борис Джонсон, просыпается Байден, просыпается Макрон. И им говорят, ну вот, как бы, вот, начинаем третью мировую или как? И нет, вот у меня нет, большой нет, уверенности это, в том, да, что нет, они нет, начнут, я перебью, нет. Перебью, перебью, Данил. Это не третья мировая война, понимаете? Сейчас это не так все выглядит. Из этого третья мировая война не вытекает. Из этого вытекают немедленные звонки по всем телефонам как бы, и обсуждения. Вы там что делаете? Вы что хотите? А мы ничего не хотим. Мы завтра отсюда уходим. Вот, да. Значит, вот эти вот батальоны, которые там есть, они просто постоят на своем месте в течение одних суток. Потому что высовываться, высовываться не будет иметь никакого смысла. Они даже не получат команды высовываться с территорий, на которых они дислоцированы. И самолеты не получат команды подниматься, потому что просто их это, как бы, ну, можно, ну, как бы, по плану просто обойти. Это вот такие территории. Они обходятся для того, чтобы продвинуться по побережью и обратно. Значит, будут только звонки. А что вы хотите? И вот на это, конечно, так сказать, можно сказать, что, ах, извините, как бы, да, ну, мы ничего тут не имели в виду. Мы имели в виду просто, что... Вот, собственно, то, что Путин сказал, и в том числе и выступая на Валда, и то, что он говорит последние два года. Он постоянно говорит: вы хотите э, дальше вооружать Украину. Ну, давайте, как бы. Значит, что будут делать, и да, что они все будут делать? Я понятия не имею. Мне это, это очень интересно. Но это я так увлекся в один вы, вы же Вы же понимаете, что звонки, значит, звонки этим утром в нарушение соответствующего пункта устава НАТО это крушение НАТО. Все, такого блока больше не существует. Если, если происходят звонки, такого блока больше нет. Ну, знаете, как как бы, а зачем знаете он? много чего, как бы, как бы уже и нет, а оно все стоит. Понимаете? Поэтому это такой вот вопрос непонятный. То есть, да, конечно, это будет колоссальная и очень большая политическая и глобальная проблема. Что, так сказать, с этим произошло. Вот. Но, это, но это и не единственное, это один из трех только сценариев, о котором мы так. можем говорить. Второй сценарий, конечно, находится по-прежнему в Украине, вот. потому что, ну, несомненно, что Украина с одной стороны очень проделала большой путь за последние два года по части, ну, в военной сфере, продвигаясь так сказать, по линии собственной безопасности, получая новые виды вооружений. Все это очень болезненно для Кремля. Я надеюсь, что украинское руководство как бы там, понимает, что оно делает, как бы осознает, так сказать, куда оно движется. Но надо сказать, что, конечно, это все создает искушение очень большое для Владимира Владимировича, именно сказать, как бы, что вот это все дальнейшие джевелины и турецкие беспилотники и израильский железный купол на территории Украины, и это все угрожает нашей безопасности, поэтому все это должно быть накрыто одним ударом. Не требуется никакого вторжения, требуется просто как бы разгром военной инфраструктуры Украины. Вот. Ну вот в этом мне даже с большим трудом верится, я объясню почему. Вам не кажется, что это будет удар одновременно там и по Северному потоку собственному, и по собственным акциям, и по всем возможным международным форматам, вообще по всему Ну, с одной стороны, так. Ну, как бы что? Ну, Северный поток, это... Э, я уже этот выступал. На мой взгляд, Северный поток, это надуманная проблема. Она, он Путину недорог настолько. Да, он важен, но он не критичен, как бы, для, для Кремля. Его можно и зарыть. Он, конечно, там важен уже, потому что он попал в поле конфликта, и отступать не, невозможно. Вот. Но, как некоторая такая большая ценность, не он является там этим. Да, конечно, такие действия они изменят ситуацию. Ну и что, Крым же изменил? Вот я, так сказать, как бы... А что, мы считали, что Путин не возьмет Крым? Да, не возьмешь. Это дико, как бы, это дико, это агрессия, это недопустимый шаг после Второй мировой войны, вообще в мировой политике, а он состоялся. Значит, э, э, попросту говоря, как кремлевская пропаганда будет аргументировать? Ну вы же бомбили режим Милошевича, правильно, как бы. Вы же как бы в течение там длительного периода подвергали ракетным обстрелам как бы, режим Каддафи, так сказать, Ливию, там, и, а теперь и Сирию. Ну, как бы, нельзя же, чтобы накапливалось вооружение в руках террористического режима. А с точки зрения Кремля, как мы все знаем, да, режим в Киеве нелегитимный. О чем, так сказать, постоянно говорится. Он возник в результате госпереворота. Этот режим находится, как известно, с точки зрения Кремля, его риторики в противоречии собственным народом, условно говоря. Прислуживает неизвестно кому. Вот. И, собственно говоря, поэтому э, <связанная> э, располагает ли Кремль военными возможностями, не, не совершая вторжения, нанести э, удар по инфраструктуре? Конечно, конечно. В течение, так сказать, э, довольно усп... Конечно, разумеется, Украина будет противостоять, несомненно. Она исполнена сейчас такого героического пафоса в значительной степени, готова к сопротивлению, но она готова к какому сопротивлению? К наземной войне, никто ее не планирует. А что будет делать э, Украина э, после такого удара? Но она получит какие-то бонусы, безусловно, политические. Ее будут поддерживать страны Запада и говорить, вот: да, ну что ж, будем вместе восстанавливать эти аэродромы, <coughs> эти, эти базы э, украинской армии, которые имеются, и эти системы ПВО. Новые вам поставим. Так, что ли? Наверное, так. Вот. И, и, и третий пункт здесь тоже имеется в, во всей этой истории Он связан с тем, что Путин может предпринять Или Кремль может предпринять радикальные шаги в Беларуси угу. Я вот об этом и хотел вас спросить ну, Да, они не будут носить военного характера Но можно представить себе легко события политического характера В отношении Беларуси которые перед всеми поставят быстро вопрос о том, что да, действительно, по всей видимости, допустим, в два мы можем увидеть такие события, о которых мы прямо сразу скажем, да, да, мы видим ситуацию, при которой в 2024 году Владимир Владимирович Путин собирается стать главой обеих стран. Этот сценарий никуда не ушел. Он положен в папку, как бы да, он разрабатывался, этим сценарием запугивали Лукашенко в 2018 и 2019 году, не без успеха. Об этом прямо орали депутаты в Думе, да, и как бы многие российские спикеры о том, что пришло время решить этот вопрос. Одно государство, союзное, так сказать, один народ, один вождь, так сказать. И этот вождь, конечно, ну, не Александр Григорьевич, очевидно. Но мне кажется, здесь выводятся за скобки две очень важные составляющие такой схемы. Первая — это, собственно, белорусский народ, который мы все увидели, я бы сказал, нация, которая сформировалась и проявилась, себя в прошлом году, вот эти сотни тысяч людей, которые выходили, рисковали жизнью, здоровьем, свободой и до сих пор пытаются как-то сопротивляться. А второй фактор — это сам Александр Григорьевич Лукашенко. Хочется ли ему так на покой? Конечно, оба фактора очень важные, безусловно, и Лукашенко не хочет на похой, и белорусы, как показывают опросы, проведенные разными структурами, как российскими, так и зарубежными на территории Беларуси, показывают, что белорусы не хотят ни объединения с Россией, вот в, в таком формате, ни тем более как бы Путина, они тоже не хотят, конечно, видеть главы Беларуси. Но Здесь же надо видеть такой аспект, довольно да, сложный и опасный. Во-первых, опрос в ЦИОМ, который нам предъявили только что, да, проведенный в августе, показывает, что Лукашенко пользуется поддержкой в 30%, а Путин в 40% на территории Беларуси. Вот сейчас эти утекшие, утекшие, утекшие опросы в ЦИОМа. Да, безусловно, Бабарика-Тихановская пользуется гораздо большей поддержкой, чем Лукашенко и чем Путин. Но, э, э, э, так сказать, для Александра Григорьевича это очень болезненный опрос, потому что там Путин пользуется больше популярностью сих пор. Это первое. Второе. Ведь белорусы, конечно, ничего этого не хотят, но они долго стоят в условиях насилия и в условиях как бы такого непрекращающегося давления. И мы прекрасно видим разговоры в Беларуси, которые сводятся к тому, да хоть кто, хоть черт бы это все убрал. Да, я, к сожалению, сам слышал эти разговоры и слышал это от тех, кто там был, я имею в виду моих да. русских знакомых, да. которые туда едут. Хоть черт бы это был. И вот этот черт, кто этот черт? Ну, э, это же не президент, там Дуда, например, как бы этот черт. Который... Ну да. Это не... Мы все знаем, кто может быть этим чертом, да? это не Столтенберг, который разговаривает НАТО. Это один черт, который может. Вот. И этот черт вот он. Это первое обстоятельство, что касается Беларуси. А второе обстоятельство, оно сводится к следующему. Мы находимся в ситуации, когда... Литва, Польша и Украина, ментально, еще до начала всего этого, они уже считали, что де-факто никакой Беларуси нет. Это просто промосковский оголовок такой как бы здесь. Вот. Целиком полностью легший под Москву режим. И, в общем-то говоря, это режим, который сейчас даже при Лукашенко как бы движется в сторону Москвы уже. Суверенитет Беларуси, так называемый, вот уже в этот год, да, он как бы полностью утрачен с точки зрения там, Литвы, Польши и Украины. От... Все три страны, де-факто сейчас, весь год, готовятся к тому, что они по по по по, таскать, получают по, э на своих границах, на границах они получают как бы режим, э сам пограничный режим, уже похожий как бы, таскать, на железный зан, на стену. Вот. А это все, оно, конечно, как бы потихоньку движет нас к тому, что, ну, а раз уж так оно все обстоит, то, так сказать, вот тебе и Путина во главе всего этого. Это все равно уже его. Вот это вот э, висящее в воздухе, очень опасное, на самом деле, э, настроение. Вопрос в том, как бы, ну да, конечно, э, это верно, что режим под санкциями. Я, это все тут, я не к тому, что я все это оспариваю. Это хорошо, что... Да, но что интересно, именно Лукашенко под санкциями, не Путин под этими санкциями. Да, да, да. да. Вот, Поэтому здесь этот третий сценарий, его как бы не надо сбрасывать со счетов, несмотря на те возражения, которые мы знаем, что белорусы этого не хотят. В политике так бывает иногда, знаете, вот как бы как бы, вот Мы все смотрим, вроде никто не хочет, а потом раз, и значит, вот такая роковая ошибка. Хочу напомнить слушателям, что так сказать, аннексия судет, например, да, происходила в ситуации, когда лидер судетских немцев да, был э, близким другом Масарика, и чешский, на, чешский политический класс доверял Гелейну, реально, потому что он входил там в парламент, он представлял судетских немцев. И mm -hmm. Гелейн гарантировал, не, неоднократно гарантировал публично, что целью, там движение немцев в судетах является не отделение и не присоединение к Германии, а автономия, только автономия, понимаете, и все это перевернулось в одну ночь, попросту говоря, и этот же Гелейн оказался, так сказать, просто опа, и, так сказать, как бы э, э, э, лидером перехода э, под Германию. Но это так, я ну, здесь, можно, здесь можно вспомнить и крымскую историю, опять-таки, да. саму аннексию Крыма. Здесь можно вспомнить и войну в Чечне, в которую уж точно никто не хотел присоединяться к России, по крайней мере, в Первую войну точно. Да. И тем не менее. Пришлось. Да. Пришлось. То есть вы все-таки думаете, что, так сказать, где-то где на задворках путинского ума вот лежит эта идея о том, что у меня сейчас много возможностей. Я могу попробовать. Дело в том, что мы никто не видим. Главная проблема заключена в том, что э, ведь этот режим не реформируем. То есть вот э, главная проблема в том, что любого наблюдателя, который смотрит на вот все сложившееся, да, и все понимают, что из этого положения режим не может перейти никакой там политике нормализации, да, или никакой к какой такой там политике там, компромисса, диалога, чего угодно. Какой бы риторики он не прибегал, даже если завтра Путин выступит не просто с этой Валдайской речью, а выйдет там на Красную площадь и скажет, ну что вы, я сам там, вернется к своей ранней риторике, да, и будет говорить, что да я люблю пиво, Дрезден там и так далее, да я вообще Сикстинскую капеллу люблю, вот, и мы часть европейской культуры, и все такое, вот начнет вот говорить все это. Это же будет уже не важно, потому что существует вот логика самой системы, и она не подразумевает никакого реального коридора, диалога там, с, как бы, с, там, с Евросоюзом, с отдельными странами. Мы даже сейчас никто не представляет себе, как вот решить какой-нибудь конкретный конфликт, межстрановый конфликт между Кремлем да, и отдельной страной, потому что там нет никаких треков, нет никакого желания, и даже нет как-то такого э, предмета. В этом смысле слова э, ситуация же плохая реально, то есть она движется в одну сторону. И поэтому расчет только один, либо Путин и Кремль ну как бы заизолируются более-менее э, мерзко, мерзко заизолируются, да, там, ценой как бы там э, собственного населения, ценой там культурного развития на какой-то период. Либо как бы плохой, это сценарий А, так сказать, хороший, хороший сценарий, это как бы такой тупой, мерзкий, казенный тоталитаризм, который замкнулся в себе. Либо, Э, э, тоталитаризм, который решил выхлестнуться за свои пределы. Вот тут два сценария. Один другого хуже, так сказать. Э, э, э, если бы кто-нибудь сейчас сел бы и написал, вот недавно, так сказать, там, Василий Гатов, который там редактирует теперь как бы сайт «Реформа», он написал мне письмо, что давай напишем, как бы, вот какой-то вариант вот, выхода из всего этого. Я стал думать, ну, с позиции как бы, так сказать, с доброжелательных позиций. Ну, вот, как бы, можно ли этот режим значит каким-то образом вывести там куда-то там в горизонте там 3-5 лет так чтобы он да понятно что его основные институции будут сохранены и понятно что это будет ил либеральный режим ил либеральный он будет оставаться как режим там в индонезии или, или у эрдогана в турции но так сказать вот э -э -э -э -э с, тем не менее, с какими-то более-менее разумными опциями диалога и, и с каким-то чуть более расширенным представительством. Нет, мы не можем сформулировать тут шага Вот для него, для этого режима в его состоянии. Никак. А это означает, что вот как бы тут э, два сценария, один другого хуже пока. Но ведь один из этих сценариев, выплескивающийся наружу, э, тоталитаризм, это, безусловно, риск большой войны. Насколько вы считаете это вообще вероятно? Нет, я считаю, честно говоря, что большая война в современном мире, э, в, в этом цифровом мире, она как-то очень трудно себе представима. Как бы. Мы представляем себе мир локальных военных операций, но фронтальная война, ведь много уже написано о том, что непонятно, как ее теперь вести и зачем ее вести, в чем смысл такой фронтальной войны, она ничего не приносит, никакого результата. И, собственно, война идет не за территории э, в данный момент, уже теперь как бы, а... На, на других так сказать, полях поэтому я думаю что сейчас речь идет точно так же как о мир войне а, а, о некоторых формах горячих военных действий которые результативны в политическом смысле но конечно у большой войне даже непонятно как бы кто тут может быть ее вообще субъектом и сторонником потому что понимаете значит надо так сейчас сказать что Люба, ни одна военная операция любого масштаба и ни одни жертвы, пока любого масштаба, который мы знаем, не привели к обрушению фондовых индексов. И это, конечно, очень важный момент, потому что ну, мир же регулируется как бы, фонд, ну, индексами и их колебаниями. И там, хотя бы на один день. На один день колебание произошло, о, это значит что-то такое, а вот если на 5, на 7 дней, то это уже целая серьезная проблема. Ну вот, э, большая война, она просто уничтожает, вообще как бы э, уничтожает биржу. Биржа не позволит этого сделать, и, на мой взгляд, никаким образом. Э, и, и все, кто есть, они все будут как бы стоять на том, что ни в коем случае не надо шевелить, потому что экономическое развитие таких темпов, такой насыщенности, которая происходит во всем мире, в которой вовлечены экономики больших стран. Да, на это могут возразить, что Первая мировая война тоже никто не ждал и тоже был такой экономический... Вот и я хотел рассказать. Да, да, да, да, да, да, да я понимаю это возражение. Но сейчас надо сказать, что связность гораздо больше, чем была во время, перед Первой мировой войной. Я не вижу пока сценария такой большой войны, вот так можно сказать, но я вижу много вариантов и много сценариев военных операций, которые имеют ну, так сказать, успешную политическую перспективу. А если вот принять это за данные, то, скорее всего, снова на пике вот этих экономических возможностей, которые есть у Кремля, будет предпринята вот попытка очередной внешнеполитической авантюры наподобие Крыма. Чем это все должно обернуться, а это неизбежный вопрос, для тех, кто остался внутри страны? Как будет выглядеть Россия после Крыма номер два? Ой, это сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, потому что, ну, знаете, тут даже как бы опасно, потому что, честно говоря, мы тут начнем как бы углубляться в, не просто в прогнозирование, а в планирование как бы и в планирование выгодных действий для Кремля, чего, конечно, хотелось бы избежать, потому что ну, мы не на той стороне, так сказать, как бы на... Нашли... Не будем им подсказывать. Да, не там. будем им подсказывать, что называется. Вот, поэтому... Э -э -э Понятно, что там существуют такие цели, которые бы не вызвали симпатии российского населения. А есть такие цели, которые вызовут, так сказать, очередной, так сказать, виск патриотический виск, условно говоря. И там, там, конечно, ну и завидчивание гаек, конечно, как обычно. Гайки там завернуты, дальше некуда уже, на мой взгляд. То есть в том плане, что как бы ну, уже все понимают, что никакая общественная деятельность невозможна, да, свободная, вообще никакая. Ну, медиа поставлены в положение, даже, вот, так сказать, как бы лояльные и нелояльные, какие есть там все, так сказать, уже в положении самоцензуры очень тяжелое. Даже трудно себе представить, что еще должно быть. Ну, мы будем наблюдать, как уже мы неоднократно писали, говорили, будем наблюдать формирование попытку формирования вот этого нового класса бюрократии, молодого, да, которые должны прийти на смену, так сказать, там, старому монстру Патрушеву. Как бы, вот как они должны править. Это не очень хорошо получается, мы видим, у этого есть большие проблемы, у этого процесса. Это главная, вообще, так сказать, такая, ну, больная точка путинизма, и не только его, а вообще всех таких режимов, как вот этот переход. Произойдет не от там, Путина к кому-то, это не, не самый интересный вопрос. А как от целиком от, от, от одного поколения бюрократии к другому? Это фундаментальный вопрос. Потому что мы знаем, что при каждом таком большом переходе конфликт происходил. Вот как вот эта оттепель, да, она была конфликтом довольно большого слоя какой-то молодежи, да, послевоенной, да, с, с отцами, так сказать, которые были героями войны, но они были советскими бюрократами выросшими в сталинский довоенный период с определенными традициями, с большим кулаком и с большим волонтаризмом, а эти были уже вот в стиле. — Ну и как сами отцы, которые до этого боролись с Ленинской да. гвардией. Да, — Да-да-да, как сами отцы, совершенно точно. И это происходило неоднократно, и, и вот сейчас оно, вот, это, это самый важный момент, и тут у Путина не все гладко, потому что мы видим там назначенные им губернаторы, так сказать, не справляются, которые моложе его там на 20 лет самого Путина, как бы там, а какие-то справляются. Вот Кириенко там что-то нам строит в виде вот какой-то модели, но пока результаты ее до конца не ящен. Пока мы видим только радостные улыбки, так сказать, и вот как лагеря эти в Крыму для молодых карьеристов. А, а значит, насколько они в состоянии дальше поддерживать эту систему, мы пока не знаем. Ну что ж, будем смотреть, как это будет развиваться. С вами были Александр Морозов и Даниил Константинов на канале форума «Свобода России» с разговором о возможных сценариях ближайшего будущего. А я еще напомню нашим зрителям, что 2-3 декабря будет 11-й форум Свободной России, как всегда, в Вильнюсе. Программа очень насыщенная интересная, возможны сюрпризы, поэтому регистрируйтесь, участвуйте в мероприятии и участвуйте в самом форуме. Большое спасибо, спасибо Александр, спасибо телезрителям и до свидания.